Доль витрин, среди толпы опять сходим, сквозь отражения мрачных стын пробиться тассе, пускай обрезки, но урвать Проскидки, не забыть, узнать От жадных массов, не отстать В о а даже все, что ты на полках полный выбор тел В ассортименте все грехи На кодах черные штрихи Продавший душу небесам Скурит и слез волосам. по волосам По-детски карманов только холодных как чек Убий, продай со всех сторон Наш броненосец под уклон Не привыкать считать ворон да все спокойно.